Подлинность. Если вы не хотите, чтобы что-то росло, просто повернитесь к нему спиной, и оно умрет само собой. Точно как растение, которое забыли не поливает. Оно увидает и гибнет. Так и всякий раз, когда вы видите нечто фальшивое, просто отодвиньте его в сторону. Вы собирались улыбнуться? Но внезапно осознали, что это было бы фальшиво. Остановитесь даже на полпути к улыбке. Расслабьте губы и попросите у собеседника прощения. Скажите, что эта улыбка была фальшивой и что вы сожалеете. Если придет настоящая улыбка – хорошо. Если она не придет – тоже хорошо. Что вы можете сделать? Если она придет, она придет. Если она не придет, она не придет. Нельзя вызывать ее усилием. Я не предлагаю начать игнорировать все социальные условности. Я предлагаю только осознанность. И если вам приходится быть фальшивым, будьте фальшивы сознательно. Зная, что какой-то человек ваш начальник, и вы должны улыбаться... Улыбайтесь сознательно, хорошо помня, что эта улыбка фальшива. Пусть улыбка обманет начальника, но она не должна обманывать вас. Вот в чем суть. Если вы улыбаетесь бессознательно, начальник, может быть, и не будет обманут, потому что начальников обмануть непросто. Но вы можете обмануть себя. Вы поздравите себя и похвалите, погладите по голове, и будете неправы. И если иногда вы считаете это необходимым, а это может быть необходимо, жизнь сложна, и вы не одни. Многие вещи приходится делать только потому, что все общество держится на фальши. Фальшифте сознательно. Но в таких отношениях, где вы можете быть подлинны, не допускайте фальши.